вот и моя будочка сегодня в другом месте рыбачу что-то здесь пока в народ вроде и место красивее вроде он там сакидушку закинул. И посмотрим, что будет здесь. Вчера я ничего не поймал. Здесь как-то место красивее как-то. там купается. Здесь, короче, Переход белый, как острова там можно пройти на эту сторону, а вот там перекулать приходится там корабли. Вчера там, далеко там мост. Здесь ил, а вон там, как этот, камни уже. Вот здесь каким камни тоже есть Но люди купаются Это спуск на шафиева вот его здесь как-то меньше народу мне вода тепла рыба не придет где мой этот Сейчас сам не вижу а Ох, пакет улетел рыбки 40 рублей через стоит Посеком. Взял квас, русский дар. Камень же вроде поставил. Ладно, попозже снимаю, если что-нибудь поймаю. Такая подставка сто рублей стоит.